На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа Голуби летят над нашей зоной Мы не знали друг друга до этого лета Мы болтались по свету, земле и воде Жизнь моя на наперекосяк, канализационный люк моя дверь Любите девушки простых романтиков Отважных летчиков и моряков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 Интересности. Oh да, да, да, интересности. Вот. Да. Я вообще никогда не боялся <плес> Я вообще никогда не боялся подходить к девушкам. А что тут бояться-то? Подошел, постоял и ушел. Ну, не поспоришь. Это же не заговорить. Ну, давайте посмотрим, что из этого получилось. Мы начинаем. Let's go! Девчонки хотели вас поздравить с праздником, если вам есть, э, вам есть 30 лет уже? Да, да, мне 31 лет вчера исполнилось. Бранье! Вчера был день овощей, мы хотели для вас Правда? песню, ну, небольшую спеть песню, да. да. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепел и все швырнул мне. Вот, держи! Это тебе! Правда? Нет. Спасибо большое. А что? Да, вот, Надо было вот так вот сделать. Можно спросить нескромный вопрос. Свои волосы у вас? Чего, блядь? Нет, я серьезно свои волосы, да, да? да? Вот в честь этого я хотел бы вам песню спеть одну. Одну, одну маленькую спеть. Опять от меня сбежала последняя истеричка. И я по шпалам опять, по шпалам иду. Oh, мужик, какой мужчина. А вот усами Сами может шевелить. У него есть для вас подарок? Специально для вас? Делать ничего не буду. <связи> <связи> <связи> вот держите тебе... его. <связи> Да, здравствуйте, извините, пожалуйста, вот молодой человек для вас песню хотел заказать. Один раз, один раз в год цветы цветут и небольшой подарочек, маленький подарочек. испугались? Обоссался. А что, и посидеть нельзя? Да, девчонки, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Мы хотели вас поздравить с праздником. Замечательно. Пожелать вам здоровья. Поразительно. Мужчину хорошего. Гениально. И спеть для вас небольшую песенку, с вашего позволения. Мы вам хотели даже заплатить за это, но потом передумали. Ну а что, зачем деньги платить? Хотели... Просто денег нет. Значит, Хорошо, будем, найдем понимаем, деньги, найдем понимаем, деньги, сделаем понимаем, это. Кстати. Мы хотели спеть песню для про женщину бальзаковского возраста. Один раз в год. Знаете, такую песню? И а хотели подарок? Не нет, нет, нет. На и вот есть, вот смотрите, вот с усами парень пареньем вам подарок сейчас подарит. Это не усики, а пропуск струсики. Вот дерьмо! Ваша задача сейчас на скорость, кто быстрее съест. Three, two, one, go. Вот на скорость, кто быстрее съест, получит месячный на трамвай. <му> за рулем А за рулем серьезно что ли? <со>. А я думала, сова. Я, кстати, хотел найти девушку с машиной. А квартира есть у вас? <свес> Конечно. Можно номер записать? Нет. А трехкомнатная квартира? Это… не шалим. А, ну все, ладно, пока. <свес> Ой, дурак. Хотели бы персональный привет передать от Александра Розенбаума. <свес> вот он скоро приедет га на гастроли в город Казань. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Вы поете песню, нет? Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Гоп, стоп! Ты много на себя. И вот знаете, вот у меня вот э, папа мой хотел вам подарить небольшой подарок. Папа! Ну нахер! Отец! Наверное, что-то оригинальное. Очень оригинально! Девушка, здравствуйте! Здравствуйте! А, дело в том, что вот вы давно уже нравитесь одному юноше. Вот он стоит он там, вот, и он хотел вот, ну, вам подарить подарок. И песню, он передал песню он Заплатил бешеные деньги 50 рублей Вот, и хотел бы вот это ну, Нет, не прикол, это реально он просто Вы ему нравитесь Я тебе не верю. Вот, и он попросил мне за деньги Вот вам песню спеть одну Ну, одну песенку вот спеть Такую романтичную, в принципе, как бы Ну, специально для девушек Владимирский Централ Голубин!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 Поешь, ага. делом займись. Если будете петь, до доплати. Вот это поворот. Моя играю <свист> на гармошке <свист> у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. <свист> И, конечно, знаете, подарок. Вот у меня отец приготовил для вас подарок небольшой. Пап, подари, пожалуйста, подарок. Вы готовы, дети? Да, капитан! Перей! Зачем его только из больницы выпустили? Ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои медведи, белые медведи, спи ты скорее, малый. Девушка, извините, пожалуйста, один вопрос только вот. Вопрос есть. Ну, один вопрос к вам. Мы сейчас вот собираем ему на Ауди А8 деньги. Нет, мы с вас не, не будем требовать много. Нам буквально вот не хватает там 3000 евро. 250 евро знаете сколько это? Это несколько раз чем, больше чем это. Нет, если нет, мы вам просто песню споем и уйдем, и убежим а сразу. Спасибо. Нет, смотрите, песня такая. Пусть бегут неуклюже пешеходы, положим... Подарок в студию, пожалуйста. -пам -пам -пам. Вот это мой размерчик. Девушка, здравствуйте. Извините, что нарушаю идилию. А вот молодой человек просто попросил вот передать для вас песню. Вот он стоит. Молодой человек. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло Он романтик Где обиды, а где боль mm. Mm -mm. Вы что, уходите что ли? Спасибо, очень спасибо Спасибо Не уходи, постой, фанатка С вами немножко пообщаться У меня есть друг, вот он усами шевелит Сейчас вот он стоит Он хотел попросить, ну для вас песню одну исполнить Если вы как бы не против Ну маленькую песенку Бери... Камеру уберите свои. Нет, маленькую песню хотели для вас исполнить. Знаете какую? Вот это такую песню. Ну давай бомби. Mm? Сколько лет прошло, все о том же гудят провода. Все того же ждут самолеты. Девочка с глазами, самого синего льда. На самом деле, просто э, вы ему очень давно нравитесь, он хотел бы вам подарок небольшой преподнести. Да ладно, да ладно. Брюс, вот, держи. Не, надо. Не, надо. Не хочу! Не буду! Держи! Для тебя рассветы и туманы, для тебя моря и океаны. А -а -а -а! Для тебя рассветы и туманы, для тебя. Как вам песня? А? Ну, классно поете. Серьезно? Спасибо да, большое. Мне очень а? Конечно. Надейся. Спасибо большое. Знаете, мне хочется вас угостить. Серьезно? Ты на что намекаешь? А И чем? Тебя? Да, конечно. Конечно, конечно, без да. проблем.